Мансур здесь уже 10 дней. Здесь только мы? Только мы и наши гости. Команда в Европе пыталась собрать грязную бомбу. Свет ведет в Вашингтон. Арестанты не выходят отсюда, пока их не допросят как следует. Вы Амин Мансур? Да, я сделал страшную ошибку. Малейший косяк. Хоть намек на угрозу нацбезопасности, и все будет в новостях. Что-то не так. Со мной. Отходим! Найти его! Идем к вертушке. Это Мартин-01. Мы в Фениксе. На нас напали. Скажет, где бомба, чтобы мы сообщили Умоляю, я не террорист Останемся здесь, на Смету. Прямо как в Бенгази. Бенгази. Я почти пустой Знаю Скотт Эткинс Эшли Грин Я должна получить ответы Если хотят, пусть забирают его И Райан Филлипф Одна команда Одна цель. Ложись! Последний шанс.